Итак, всем привет, с вами Андрей. Сегодня я вам расскажу, как же в Steam включить режим инкогнита. Опять же, попрошу всех сразу подписаться на канал и поставить лайк. Кому зайдет, можете не ставить, кому не зайдет, мне особо пока не важно. В общем, что надо сделать? Просто заходим в Steam, нажимаем также вкладку ⁇ Друзья ⁇ то есть вот она все работает. И справа от вашего никнейма, то есть вот ваш никнейм, я чуть-чуть сокращу, у вас справа будет такая маленькая, получается, стрелочка вниз такая, даже, даже не стрелочка, а просто, Но вы поняли просто ее нажимаете и выбираете, что вам надо, либо нет на месте, либо невидимка, либо не в сети. режим онкогнета это режим невидимки, естественно, а режим не в сети это просто вы будете в стиме не в сети, вот и все. а режим невидимки вас будет просто показывать как будто вас нет в сети, но вы будете всех видеть все. на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока.